Наш следующий спикер не понаслышке знает, как организовать бизнес-процессы в компании так, чтобы компания работала как механизм швейцарских часов. Илья Алябушев, руководитель компании практика системного бизнеса, расскажет нам о том, как эффективно управлять проектами и сохранять при этом непринужденную улыбку. Илья, вам слово. Спасибо. Хорошо, что пришли. Готовы? Поехали. Как доводить проекты до результата вместе с командой и сохранять непринужденную улыбку? Итак, коллеги, до того, как мы познакомимся, до того, как мы определим, что нас сегодня ждет, давайте определим, зачем мы здесь собрались на этот час. У нас ровно 60 минут, за которые я постараюсь дать вам максимум пользы в рамках нашей конференции. Зачем мы здесь сегодня на этот час? Итак, опа. чтобы понять, как развить свою системность, и достигать результат в условиях современного хаоса. Вот этой теме мы посвящены следующие 60 минут. Что будет в результате? Что будет, когда этот час пройдет, когда 60 минут закончатся? Мы освоим самый простой, и самый важный инструмент системной работы с командой. И узнаем, что нужно сделать, чтобы внедрить еще пять инструментов. В результате мы будем тренироваться. Сегодня будет тренажер, мы будем делегировать, ставить задачи своим коллегам, получать обратную связь и разбираться, что нужно сделать по шагам дальше, чтобы решить проблему хаоса в вашей команде. Это вообще интересно, нет? Кому интересно, скажите. То есть я пришел сегодня не напрасно. Да? Спасибо, поехали. Итак, кто я такой? Что я делаю? Я прихожу в компанию и делаю так, чтобы проекты в компании доходили до результата. Коллеги, не только вам интересно справиться с хаосом, это актуальная проблема сегодня, сегодня у всех хаос. Почему хаос у всех? Структура отсутствует. Ну раньше структура отсутствовала, нормально как-то выживали. Много нового, большое количество информации сегодня управленческое воздействие передается очень быстро и дешево. Сегодня, чтобы отдать распоряжение вашей команде, вы просто смс-ку набираете и все вперед. Обесценился акт передачи информации, акт управленческий. Если раньше от Питера до Москвы на каретах скакали, депешу передавали, потом обратно, сегодня мы погружены в хаос этих управленческих воздействий. Ну, а как быть? Этот хаос управленческих воздействий приводит к тому, что мы постоянно прыгаем между приоритетами, наши команды не могут договориться, не могут вместе решать сложные проектные задачи. Мы все погружены в этот хаос из-за слишком большого количества новой информации, из-за высокой скорости обмена новыми управленческими актами. Итак, я делаю так, чтобы этого не было. Я внедряю системную работу. Я эксперт по управлению командой в условиях хаоса. Что же это такое? Опа! Опа! Значит, я должен вкратце рассказать мой путь. Значит, этот коротко стриженный молодой человек — это я. Значит, Я свой первый проект реализовал 22 года назад. Это был IT-проект, я был еще школьником, этот проект получил внедрение. С тех пор я прошел путь от разработчика систем для государства до директора по IT-продуктам. Я на себе испытал тот опыт боли того, что совещания затягиваются на 6 часов, люди дерутся после совещаний, проекты буксуют месяцами и не доходят до результата, лучшие люди уходят из компании, потом кассовые разрывы. Я так жил, понимая, что так нужно жить всегда, Ну потому что у нас такая страна, ничего не поделаешь, нужно просто терпеть. Мне повезло, я попал в команду людей, которые выживали только за счет того, что выстраивали работу со специалистами в маркетинге, в науке, в в продажах, в разработке так, чтобы обгонять рынок быстрее, идти рынка в четыре раза. Я увидел технологию, которую изобрели айтишники, программисты, которые помогают добиваться результата быстрее. И 8 лет назад я пришел к выводу, что этой технологии нужно обучать не программистов. Я буду рассказывать вам о технологии управления, как ее перенести с умных программистов на бухгалтеров, логистов, менеджеров по продажам, работников склада, производственников, инженеров и так далее. Итак, Восемь лет я занимаюсь тем, что внедряю эту технологию, в том числе, кстати, в распределенных удаленных командах. Сегодня 100 команд мы своими руками перевели на системный рельс. Это советы директоров, это отделы маркетинга, это инженерные структуры, строительные подразделения, юридические структуры. Мы работаем с крупными заводами, мы работаем с маленькими стартапами. У всех хорошо, но есть пара ограничений. Технология, которую мы предлагаем, она не даст никакого результата, если у вас нет полезного продукта. Ну, то есть, если вот то, что вы делаете, не нужно рынку. К сожалению, я не знаю, как это решить. Вот если не, не умеете делать то, что люди покупают, системную работу не внедряйте, потратите время напрасно. Итак, э, наш инструмент, который вы сегодня все освоите, используют на практике коллеги э, уже по всем, по всем городам нашей страны, по странам СНГ. Итак, системная работа. Я эксперт по системной работе, я внедряю системную работу. Что же это такое? Буквально 20 лет назад у системной работы было простое определение. Берем календарный план, на год расписываем, декомпозируем задачи по отделам, каждому нарезаем свой кусочек, определяем показатели для того, чтобы контролировать результат работы каждого направления и поехали. Хорошо? Сегодня не работает. Почему? Почему диаграмма Ганта, которую мы нарисовали, так тщательно трудились, вырисовывали ее идеальной, и красивой, почему сегодня это не работает? Работы больше, стала, технология устарела. Да, технология устарела, но в целом-то технология хорошая, календарный план. Это же идеально. Рынок слишком быстро меняется. Да, беда в том, что мы нарисовали идеальную диаграмму Ганта, неделя прошла, новые вводные, конкуренты запустили уже новую технологию, а государство поменяло законодательство в налоговой сфере. И все наши планы, которые были декомпозированы на год вперед, они утратили актуальность. Сегодня побеждает не умный, а сегодня побеждает быстро тестирующие гипотезы рынка нет такого эксперта который знает нужно делать вот это нужно продавать вон там Единственный критерий сегодня – это скорость и гибкость. Кто быстрее других может сделать маленькую версию будущего продукта, на рынок ее отнести, проверить реакцию рынка, скорректировать свои действия и на следующей неделе сделать уже новую версию. Программисты это придумали около 15 лет назад. В другие сферы эта технология проникает только сейчас, в том числе и нашими с вами усилиями. так культура гибкости и скорости. Сегодня системная работа. Меня учили делать вот так вот. Еще разочек. Опа.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 Можно. Бывает, кстати, недолго, бывает быстро. Тяжело, кроваво. Если крови много, никакая системная работа не нужна. Просто эту кровь выплескиваете, сотню сотрудников отправляйте в разные стороны, кто-то принесет вам продажу или новый продукт, у кого-то получится. У меня есть личная миссия, я хочу изменить управленческую культуру в наших странах. Я хочу, чтобы наши страны пришли к экономическому чуду за счет того, что стали по-другому управлять. Вот не мой меч, твоя голова с плеч, это условия, в которых я рос, когда там, ну, жесткие условия, вы все в них были. Я думаю, что мы способны поменять свою культуру, когда люди фокусируются на понятных результатах, и каждую неделю этот результат полезный для рынка, для бизнеса выдают. Так вот можно без системной работы, но экономического чуда не будет, кровь будет проливаться, и в конце концов люди ломаются. Не надо так, вот об этом системная работа. Итак, сколько раз я уже повторил слово «системная работа», «системная работа», «а как это так?» Как это пощупать пальцами можно? Системная работа. Знаете эту картинку? Старая добрая картинка. Да, значит, сначала Шухарт, потом Деминг. Сказали, ребята, нужно делать вот так. Нужно разделить свою работу на четыре стадии. Сначала запланировал, только потом сделал, потом проконтролировал и потом улучшил сам процесс. Этой картинке больше ста лет. Давайте с понедельника так работать. Вот я слушаю этот смех каждый раз, потому что с понедельника не получается. Ну, вроде все понятно, да, но, к сожалению, что делать-то конкретно? Вроде спланировали, а как теперь контролировать? Что такое системная работа? Это конкретные инструменты, конкретные регламенты, шаблоны, которые показывают, что делать утром, что делать в понедельник, что делать в пятницу, что делать раз в две недели, для того, чтобы фокусировать команду на конкретных задачах и доводить до результата. Так, благодарю за интерес к этому слайду, я считал, что это черновик, но если... Вам нравится, то сфотографируйте. Спасибо. Да, проанализируйте. Немножко спойлеров. Да, конечно, не только методика, не только правильные совещания, не только правильные брифинги. Мы используем онлайн-сервисы. После весеннего обновления прошлогоднего Bittrex, Bittrex стал идеально подходить для того, чтобы управлять задачами в визуальном формате. конбан доски появились. И мы, конечно, эти конбан доски тоже используем сегодня для того, чтобы фокусировать сотрудника не на простыне из 50 красных задач, который листаешь, листаешь, листаешь. И сотрудник понимает, у меня 50 красных задач. Я не сделал за сегодня ни одну. Мир с оси не сошел. Конец света не настал. Что я буду завтра делать? Зеленую задачу, потому что она самая понятная и простая для реализации. А красные трогать не буду. Не работают простыни, только визуализация на канбан Сегодня будем смотреть на практике. Мы используем чаты для фокусировки и онлайн, и офисных сотрудников на конкретных задачах. Используем конвейеры. Но обо всем по порядку. Итак, как это быть системным? Сейчас будет самый интересный слайд. Называется «Привычки системного руководителя». Я за 5 минут расскажу вам все самые главные вещи, которые нужно знать. Готовы? Отсюда лучше, да? Самый интересный слайд чувствуете, да? Отлично. 10 привычек системного руководителя. Сфотографируйте, я пойду дальше. Так, я не спешу, на самом деле, у нас еще две с половиной минуты. 3, 2, 1, Поехали! Итак, привычка первая. Сначала согласовать ожидания от встречи, а только потом эту встречу начинать. Почему затягиваются совещания? Потому что мы собираемся, бывает, для того, чтобы понять, зачем мы собрались. Нельзя начинать совещание, если у вас в едином месте не записано три конкретных ожидания. Чем от ожидания от повестки отличается? Ожидание — это понятный конкретный результат. Повестка — обсудить проблемы транспортного цеха. Обсудили, обсудили. сдвинулись с места, не сдвинулись Принять решение, кого и куда направляем для решения вон той проблемы. Конкретный результат, конкретная бумажка, конкретное принятое решение. Только тогда можно начинать совещание, если мы эти ожидания согласовали. Пойдемте дальше. Вторая привычка. Совещание закончилось. Нельзя выходить из переговорки, нельзя выходить из онлайн-чата. Если вы не записали конкретные шаги, Которую нужно сделать после того, как совещание закончилось. По японской традиции совещание называется муда. Это непроизводственные издержки. То, на что мы тратим время, но то, что не приносит нам деньги. Если мы потратили время на совещание, час целый сидели вместе, но потом не записали конкретные шаги, которые нужно выполнить участникам этой встречи, мы напрасно потратили время. Третья привычка. Третья привычка. Освобождать голову, не держать в голове задачи. Очень часто я вижу руководителей, которые гордятся. Я знаю обещания каждому клиенту из моей воронки. У меня 100 клиентов, я каждому помню, что обещал. Зачем? Выгружайте задачи из головы в электронную систему, где они видны всей вашей команде, а в голове держите другие вещи. Модель вашего бизнеса, портрет вашего клиента, ключевая ценность, которую вы клиенту даете. То есть постоянно ищите новую ценность, которую клиенту будете давать, но не рутинные задачки. Четвертое. Четвертое. Четвертое. Записывайте и проговаривать утром свои конкретные шаги на брифинге. На чем вы сегодня сфокусированы? Это касается и руководителя, и команды. Базовое правило, как чистка зубов. Это вместо утреннего кофе. Если мы начинаем день, наша команда начинает день, без ответа на вопрос, что я сделал вчера, что я планирую сделать сегодня, что мне мешает, какие ресурсы нужны, экономическое чудо не настанет. Вот мы научились раз в неделю, раз в день фокусироваться пора научиться раз в неделю фокусироваться на конкретных задачах ставить цель на недельный рывок понятную измеримую достижимую цель когда я рассказываю руководителям что мы сегодня в рамках внедрения значит, начнем новую культуру каждую неделю будем ставить себе цели на недельный рывок подергиваются руководители слушая эти слова это как так мы должны будем постоянно что ли жить вот в этом вот контроле это не контроль это Схема получения удовольствия от созидания. Если человек не понимает, на чем он сфокусирован в рамках недели, получить удовольствие в конце недели от результата не удается. И поэтому выгорание, поэтому кризис среднего возраста, поэтому психологи и коучи так популярны сегодня. Шестое. Совещание проводить не на бумаге, не в блокнотах, а в онлайн-сервисах. Почему? Не потеряется быстрее, самое главное, все к этому имеют доступ – причем печатными буквами написаны конкретные шаги. И все в любой момент могут посмотреть эти шаги, взять себе на электронную доску и выполнить. Конечно, да, электронные сервисы. Дальше. Прибираться в команде. В PDC и цикл Шухарта Деминга. Последняя буква A. Act. Воздействовать на сам процесс, улучшить его. А как улучшать? Конкретная Схема совещания. Сегодня вы увидите ее. Эта схема называется ретроспектива в команде. Простая, внедренная по всему миру, но почему-то у нас об этом не знают. Сегодня расскажу. Управлять через гаджеты. Мы привыкли к тому, чтобы гаджеты надо выключать на каждом совещании, чтобы люди не отвлекались. Можно перестать бороться с этой напастью, использовать, возглавить ее. Пусть у каждого на гаджете будет открыто наше совещание, конкретное ожидание и шаги. Пусть он смотрит, но в шаги. Раскладывать маленькие задачи по большим проектам, а большие проекты раскладывать по маленьким. Это декомпозиция, важный навык руководителя. И последняя привычка – маленькими шагами, тонкими срезами. Это мантра системной работы. О чем она говорит? Мантра системной работы, она говорит о том, что бывает сложный проект. Да, мы сейчас хотим реализовать новую тему, хотим выйти на новый рынок, и совершенно не понимаем, как к этому подступиться. Очень важно не сидеть и смотреть. Вот я подожду, подумаю. Сделать маленький шаг.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 Причина — не делать важные задачи, потому что против нас играет страшный противник. Вот он. Нет, не ты пока. вот. Рутина. Рутина. Против нас играет сильный противник. Это входячка, текучка, клиент позвонил, срок настал, налоговая спрашивает. И вот я уже отвлекся на простую понятную задачу. Ты чем сегодня занимался? Я сегодня работал. А что конкретно ты сделал? Какому клиента, какого клиента перевел в новую стадию? Какую стадию проекта ты э, сейчас достиг? Слушай, не отвлекай меня всякой этой ерундой. Я сегодня, знаешь, сколько работал? Я столько раз сегодня по телефону поговорил. Конечно, проще столько раз поговорить по телефону, потому что наш мозг интересную штуку нам подбрасывает. Мы получаем удовольствие от созидания. Это прекрасно. Когда мы чувствуем результат своего труда, эндорфин вплескивается в кровь для того, чтобы поблагодарить нас за то, что мы потрудились. К сожалению, это удовольствие получается и от рутинных задач тоже. Если мы весь день поднимали трубку и кому-то отвечали, непонятно кому, у нас тоже, в конце концов, какое-то удовольствие есть. Системная работа позволяет не кому-то отвечать, а сразу фокусироваться на конкретных, ориентированных на результат задачах. Тогда эндорфина становится в крови гораздо больше, тогда системная работа приводит к простому человеческому счастью. Вот, оказывается, о чем системная работа. Пойдемте дальше. Этот эндорфин бездумно получать просто. Наша задача научиться получать его осознанно от приоритетных результатных задач. Хорошо. Знаете этого молодого человека? Ицхак Адизис, да. Прекрасный человек, прекрасен тем, что создал институт имени Ицхака Адизиса. Но это не единственное его достижение. Он очень простыми, понятными формулами, метафорами объясняет, как управлять компанией. Одна из метафор, он сказал, что четыре типа личности в руководителе сочетаются, нам сейчас интересно только две. И главное, он говорит, что в одном человеке их не встретить. Особенно эта проблема связана вот с этими двумя. Предприниматель и администратор. Кто такой предприниматель? Он генерирует, он не только делает, он генерирует новые идеи, да. Он кайфует, когда видит новую возможность. Это предприниматель. Кто такой администратор? Он руководитель, он реализует этот процесс по достижению возможности. Когда администратор видит новую возможность, он в панике. Что опять? Где то был на конференции Bittrex идея? Какие то оттуда идеи принес? Нам вот опять делать? Подожди, давай хотя бы старое это делаем. Это вечный конфликт. Э-энтерпренер. Я это предприниматель, а администратор. То есть здесь на русском языке просто P продюсер результата, да, то есть мы их просто P и I, -I мы сейчас не рассматриваем. Можем в перерыве не вернуться. Это конфликт, из-за этого заводы рушатся, из-за того, что прибегает собственник и говорит, давай новое направление запустим. А администратор говорит, какое новое направление, у нас там кассовый разрыв, и мы еще по лизинговым платежам не рассчитались. Системная работа это язык между этими двумя. И очень важно понимать, что в своей команде вы должны их разделить. Если вы в своей команде и предприниматель, генератор возможностей, и администратор, реализатор этих возможностей, у вас будет взрываться голова. Вы одну из функций будете проваливать. Умеете выделить того в команде, кто будет отвечать за управление ритмом, кто не знает, куда идти, но вытаскивает на брифинге, на планирование, на ретроспективу команду постоянно, и того, кто несет новые возможности, складывает их на конвейер, чтобы вся команда их реализовала. Пойдемте дальше. Как быть? К сожалению, это не волшебная таблетка, придется поменять культуру и сформировать новую привычку. Давай. Есть метод. Скоро будет самый главный слайд нашей встречи, я вам расскажу. Но не сейчас. Давай, что, дружище. Упражнение. Я вам рассказал в общих чертах о том, что такое системная работа. О том, какие возможности она дает, что она позволяет кровь сберечь, позволяет достигать результата в условиях хаоса, увеличить скорость и гибкость, когда мы не знаем, куда идти. Она требует поменять привычку. Вы даже увидели базовые правила, базовые привычки руководителя. Это фокусировать конкретные ожидания от встреч, выгружать свои задачи и прочее. Я прошу вас сейчас ответить вашему коллеге на вопрос, зачем мне нужна системная работа. Ответ, она мне вообще не нужна, тоже годится. Просто честно. Ответьте вашему коллеге, повернитесь к вашему коллеге, просто ответьте, зачем мне нужна системная работа. Прямо сейчас, прошу. Зачем мне нужна системная работа? Почему это так важно? Каждый раз, когда вы стартуете новый проект, вы должны спрашивать свою команду, зачем мы стартуем этот новый проект. Это принцип, который позволяет определить приоритеты. Если у вас нет ответа на вопрос, зачем, не надо стартовать проект. Ответили? Хорошо, это домашнее задание. Значит, ответьте себе на вопрос, зачем вы стартуете системную работу в своей команде. Мы идем дальше. Итак, сейчас будет самый главный слайд. Правильно мыслите. Значит, на следующем слайде будет всего две картинки, но они будут самыми важными нашей сегодняшней часовой встречи. Итак, два закона системной работы. Все наши приемы, принципы, инструменты, шаблоны, электронные доски задач, правила проведения брифингов, совещаний, планирования, они все вписываются в эти два закона системной работы. Первый закон, ясная картина, визуализация. Второй закон, ритм. Как читается первый закон, о чем он гласит? Любая идея, задача, правила, договоренность должны быть записаны в понятном для команды месте. Любой высказанный вслух шаг, Любое, наше, любое поручение, любой проект должен быть записан в понятном для команды месте. Доска в переговорке понятная для команды места? Но потом уборщица пришла и стерла, а стикеры отвалились. И команды понимает ну, значит, можно было не делать. Блокнот понятное для команды места? У каждого свой блокнот. Что он там записал, неизвестно. Электронная система... Доски задач, Google документы или диск битрикса — это единое, понятное для команды место. То есть любая идея не должна быть подвешена в воздухе. Я же тебе уже говорил. Это не считается. Запиши задачу на электронной доске в канбан битриксе. Закон второй, закон ритма. Даже идеальная визуализация, идеальная доска канбан, идеально прописанные процессы в вашей воронке продаж в битриксе через неделю стухнут. Почему? Потому что рутина, текучка, входячка, бесячка, на выходе эти отвлекающие факторы увели вас от идеальной визуальной картины, и опять все свалилось, опять ничего не работает. Почему жалуются? Мы внедряли битрикс, битрикс не внедрился. Было у кого-то, нет? Опускайте руки в конце концов, давайте. Потом об этом. Понимаете, коллеги, битрикс не волшебная таблетка тоже. Визуализация с одной стороны, ритм с другой стороны. Вот Ритм — это есть тот закон, которым мы противодействуем ритму рутины. Это те наши правила, когда мы каждое утро в 9.15 проводим брифинг, даже если дождь или снег, только 8 марта не надо проводить брифинги. Значит, это каждую неделю в пятницу в 12.00 мы проводим планирование недельного рывка. Это правило, когда мы собираемся и противодействуем ритму рутины, создавая свой собственный ритм, гарантируя, что очередная порция нашего проекта сейчас будет распилена и взята на наш конвейер, чтобы дойти до результата. Только визуализация плюс ритм работают вместе. Один битрикс не работает, один ритм не работает. Вместе сила. Как мы нарушаем ритм? Простой пример. Алло, Геннадий, у меня тут новая идея пришла. Поднимайся ко мне, сразу обмозгуем. Знакома вам такая ситуация или нет? Геннадий был занят своим контекстом, у него был рабочий процесс, он попал там уже в состояние потока, работал, работал, мы его вырвали из состояния потока, он потом еще будет возвращаться в него, потому что нам не терпелось, мы не хотели ритму подчиниться, мы не хотели на конвейер эту задачу положить, чтобы на следующем недельном планировании взять ее в работу. Мы сразу же на Геннадия ее спилили. Я же руководитель, почему я должен терпеть? Я сразу ему скину, а пусть он потом и решает. Мы нарушили закон ритма. Отлично посовещались сегодня. Как будет время, надо будет обязательно все эти задачи взять в работу. Провели время, потратили, выделили задачи, но на конвейер ритма не положили, не договорились о том, что на пятничном планировании они будут взяты на нашу доску задачи. Все, результата нет. Нет, я еще не звонил клиенту, я решил вот так, вот я сейчас все доделаю и сразу клиенту покажу. Знакома, нет ситуации? Уходить от клиента подводной лодкой. Мы обещали, мы не вышли на связь, мы нарушили ритм работы с клиентом, а клиент думает, что мы умерли, потому что мы не ответили ему. Я же написал инструкцию, ее вообще кто-то читает? Знакома нет ситуации. Инструкция — это визуализация, закон визуализации, когда в единой системе прописаны шаги, которые мы должны выполнять раз, два, три. Но если эти инструкции не подчинены ритму, если каждые две недели мы не поднимаем их, чтобы на ретроспективе разобрать плюсы и дельта-плюсы по этим инструкциям, потом расскажу, что это такое, Инструкция будет в столе лежать, у нее нет шансов, потому что она проигрывает ритму рутины. Еще такая проблема, ритм убивает предпринимателя. Предприниматель ненавидит этот ритм, потому что нужно на брифинге, на планированиях. Ребята, я вам новые сделки приношу, чего у меня начинаете постоянно загонять в свои совещания. Но есть хорошая новость. Администратор обожает ритм. Поэтому так важно разделить две роли в команде. Администратор, я вижу, два человека встретились администратор и предприниматель, да. Так важно разделить эти роли. Важно предпринимателю своей харизмой, у него всегда этой харизмы много, не убить администратора. Важно администратору своим въедливым чутьем не убить предпринимателя. В этом баланс, в этом победа. Но вот визуализацию. Ее обязан освоить каждый. Если ритм можно делегировать администратору, чтобы он вел нас по этому алгоритму, визуализацию обязан освоить каждый. И каждый предприниматель в том числе должен ставить задачки не голосом. Ребята, есть классная идея. Нужно выполнять базовые правила визуализации, складывать задачу в единое, понятное для всей команды место, на электронную доску, по специальной формуле, которую сегодня будем отрабатывать. Еще примеры, как мы нарушаем закон визуализации. Это совещание в переговорке. Илья, меня зовут Илья, коллеги мне говорят, мы не будем записывать, мы так все запомним. Коллеги, ну давайте шаги конкретные выделим. Илья, сфотографирую в Google папку, положи это. Компания просуществовала полгода, обанкротилась судами, потому что не хотели шаги записывать. Я предупреждал. Блокнот убийца, мы насчитали 4 степени искажения Информации при использовании блокнота. Сначала голосом руководитель что-то сказал, потом сотрудник как-то услышал, будучи аудиалом, не аудиалом, а визуалом. Потом как-то стенографии записал, потом без контекста прочитал. Никто не смог внести правки в его блокнот, потому что блокнот персональный. Блокнот убивает бизнес. Да, крупные заводы построены в том числе на блокнотах. И когда мы приходим в советы директоров крупных заводов, мы взрываем сознание участников, показывая, насколько можно ускориться еще, используя вместо блокнота единый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 системной работы, нежели чем команды в одном офисе. Потому что нет способа нарушить закон визуализации. Потому что ты перед монитором сидишь, у тебя перед монитором битрикс и Google документ, и ты понимаешь, о чем сейчас все говорят, и записываешь туда же следующие шаги. Курилки нет, коридора нет, задача ставятся только через закон визуализации. Итак, что же делать-то, как эту привычку поменять? Есть конкретные инструменты, сегодня мы их все посмотрим, но коротко, поехали. У нас будет сегодня инструмент формула делегирования, как ставить задачи так, чтобы они были ориентированы на результат. Дальше мы посмотрим, куда класть эти задачи. Это доска, задач, канбан-доска. Мы посмотрим, как обеспечивать ритм утренней фокусировки на брифингах, ритм недельной фокусировки на планированиях, как выглядят мозговые штурмы в онлайн-сервисах и как проводятся ретроспективы, приборки в команде, наведение порядка в команде. Успеем ли мы это сделать за 24 минуты? Зависит от всех нас. Поехали дальше. Итак. Вот она, красавица, формула делегирования. Помните про смарт час назад? Это ее новая версия. Смарт — прекрасная технология, которая позволила поднять осознанность миллионов сотрудников и руководителей на всей планете. Это ее новая версия. Это формула, которая позволяет простому русскому мужику на щелчок пальцев сформулировать задачу, ориентированную на результат. С чего она начинается? Перед тем, как поставить задачу, ответьте себе на вопрос — Зачем она нужна? Вам, вашему отделу, на какую цель она будет работать, мотиви, мотиватор, который ответит на вопрос, надо ли выделять ресурсы, энергию, приоритет на эту задачу, или может быть она не нужна вовсе. Это нужно как постановщику, руководителю, так и сотруднику, чтобы он понимал, на какие цели эта задача работает, чтобы он понимал, какие ресурсы нужно к ней подключить. Ладно, закончили с высокими мотиваторами, опускаемся на брендный мир, отвечаем на второй вопрос. Результат. Нельзя делегировать задачу, если... Вы не понимаете конкретного, проверяемого, формального результата для этой задачи. Даже вы не понимаете, как она будет реализована, вы должны понимать, как будете ее проверять. Критерии приемки, конкретная бумажка, сколько там будет колонок, сколько там будет листов. Если вы не понимаете, не ставьте задачу. Третье. Вот мы разобрались с зачемом, с результатом разобрались. Пришла пора записать задачу. И сейчас мы все будем тренироваться это делать. Задачу нужно записывать с глагола Совершенного вида, минимум на пять слов. Что такое глагол совершенного вида? Сделать, выполнить, реализовать, позвонить, переговорить, порешать. Хорошие глаголы? Совершенного вида. Очень важно, чтобы глагол ориентировался на результат. Я сейчас перечислю коммуникационные глаголы. Они очень опасны. Нельзя начинать задачу с коммуникационного глагола. Переговорить посовещаться, созвониться, потому что результатом такого коммуникационного глагола будет звонок, коммуникация, но не неценный для команды результат. Итак, из пяти слов, с глагола совершенного вида, но не коммуникационного глагола, задача должна быть, и в конце, когда вы делегируете задачу вашему сотруднику, волшебный элемент. Спросить первый шаг у исполнителя. Таким образом вы проверите его понимание и вовлечете его в работу над этой задачей на первой стадии. То есть декомпозицию задачи он начнет делать уже при вас. Вы увидите ошибку заранее, поможете ему ее исправить. Но он уже сам задумался и сам взял на себя ответственность за эту задачу. Итак, здесь в презентации описаны детально каждый из этих шагов. Я не буду сейчас на них останавливаться. Мы презентацию будем, коллега, отдавать? Нет? Вы сможете там прочитать. упражнения, Как переформулировать? Я прошу вас сейчас переформулировать задачи из примеров, так чтобы эти задачи были ориентированы на результат. Итак, пример первый. Сотрудник на утреннем брифинге пишет задачу на день себе. Очень плотная работа по всем горячим клиентским проектам. Это реальная ситуация. Хорошая. Он старается, мотивированный, глаза горят. Очень плотная работа. Как ее переформулировать, скажите? Добиться конкретного действия от конкретного клиента, конечно. Бывает, что этих клиентов 50, а не 5, и сложно перечислить эти действия. Тогда перечисли цифры. Пускай у тебя большая воронка, перечисли цифры, потому что перечисляя цифры, ты должен автоматически залезть в CRM-ку, посмотреть свою воронку и сфокусироваться на своих возможностях на день. Но мы такой пример записали, да? подготовить предложение для конкретного клиента по конкретной теме, там через конкретное решение. Идем. Что? К такому-то сроку, эти сроки не ставятся. Важный момент. Обратили внимание, в формуле делегирования нет срока. Красавица формула, сроков нет. К чему пришли руководители в мировом сообществе и к чему пришли мы? Для нетиповых задач, для задач, в которых важно сделать новую, нерешаемую нами раньше задачу, не так важен срок. Гораздо удобнее эти задачи объединять в порции, в пачке. Мы их называем недельный рывок. В скраме называется спринт. Недельный рывок – это порция задач, у которых у всех срок одинаковый. Конец недельного рывка. Какую-то задачу мы сделаем первую, какую-то вторую. Не так важно в голове сотрудника сохранять эту картину. Эту в среду, эту в четверг, эту в пятницу. Надо показать объем задач на неделю и каждый день фокусировать на выполнении этих задач. Практика показала, что продуктивность гораздо выше, потому что в условиях неопределенности появляется свобода для приоритизации, но при этом сохраняется фокусировка на общем результате. Поэтому срока здесь нет, срок здесь подразумевается конец недельного рывка. Ну, кстати, очень важный момент. Пойдемте дальше. Попросить у Сереги, чтобы дал примеры договоров от юристов. Прекрасно. То есть попросить, глагол ненаправленный результат. Ты просил, просил. Получить примеры. Но здесь мы добавляем еще такой момент, мы описываем, что конкретно. Добиться получения актуального шаблона договора на поставку по ВЭДу от Серегиного юриста по записанному телефону. То есть мало того, что добиться получения, получить, ну еще конкретный результат. Что конкретно мы должны получить? Не просто договоры. Ты договоры получил? Получил. Какие? Я не смотрел, какие. То есть мы должны согласовывать этот результат заранее. Еще пример. Начать вести календарь поставок и оплат для автохимии. Составить календарь. Начать. Ты начал? Начал. Начать вести. вот Составить календарь. Но мы добавили еще такую штуку. Обучить сотрудника его регулярно обновлять. То есть составить календарь, внести в него уже базовые события и обучить человека этот ритм поддерживать дальше. Пойдемте. Готовы? У кого смартфон в руках есть? Молодцы, он сейчас нам пригодится. Хорошо. Вот он, тренажер. Я предлагаю каждому из вас прямо сейчас перейти по ссылке, по первой ссылке, и сформулировать задачу, которую вы поставите вашему сотруднику или самому себе уже завтра. Вы завтра будете ставить задачу, вот сейчас прошу вас пройти через этот тренажер. Поставьте задачу как ценную для вашего бизнеса, но используя формулу делегирования. Отвечая на вопрос «Зачем?», отвечая на вопрос «Результат?», формулируя задачу с глагола в совершенном виде. Ну и первый шаг просто сфантазируйте, так как вашего сотрудника здесь может быть не, не присутствует, он за вас не сможет этот шаг сейчас назвать. Пофантазируйте, какой бы шаг сотрудник ваш мог бы назвать. У нас есть стенд направо, он с красной помидоркой. Значит, И подходя к этому стенду, вы сможете получить обратную связь от онлайн-координаторов, которые сейчас смотрят эти ваши поручения. По второй ссылке вы сможете сделать это самостоятельно, даже к нашему стенду не подходя. Вот вторая ссылка показывает вам табличку, где будут все ваши поручения, можно быть там обратную связь посмотреть. Если подаете к стенду, мы прямо увидим вашу строчку конкретную и обратную связь вам покажем. Онлайн-координаторы сейчас сидят за компьютерами своими рабочими и готовят обратную связь для вас. Итак, тренажер по формуле делегирования. Давайте еще разыграем призы. Я буду дарить подарок, тетрадку для руководителя по внедрению инструментов системной работы. Давайте подарим ее... Я хотел подарить ее 24-му. Но я вас запомнил. Хорошо. Победителя? Но у меня критерий такой. Пусть это будет 24. Почему? Не? Потому что битэк 24. Значит, цифра, она видна будет, когда вы заполните формулу. В табличке у вас появится порядковый номер. Вот я предлагаю 24. -му. Подари. Ну еще 48. У меня две тетрадки с собой. У нас остается 15 минут, поэтому я продолжаю, коллеги. Кто не успеет заполнить сейчас, заполняйте после нашей встречи и смотрите обратную связь от координаторов. А мы движемся дальше. Итак, вот мы научились ставить задачи идеально. Они у нас по формуле делегирования за глагола совершенного вида. Понятен зачем? Результат понятен. Куда их класть? В портянку, в таблицу. Пусть там они сидят, красным цветом поставим самые главные, и пусть люди понимают. Артянка-таблица не работает. Очень важно фокусировать человека на объеме на неделю и на объеме на сегодня в работе. Поэтому мы используем канбан-доски. В том числе канбан-доски э, очень хорошо реализованы в битриксе. Канбан-доска — это рай для визуала. Сотрудники, с которыми вы работаете, больше всего сейчас склоняются к визуальному восприятию, потому что у нас мир, мир визуала сейчас. И э, доска — это рай для визуала. Почему? Потому что на доске понятны приоритеты. Никаких красных нет. Выше карточка на доске — она приоритетна. Ниже карточка на доске, она менее приоритетна. У вас там 70 карточек? Это сразу понятно, нечестно. Вы убираете 70 карточек в единый список задач и в объем работы на неделю, в рывок на неделю складываете только те, которые команда реально сможет выполнить. Сразу возникает вопрос, а сколько команда сможет выполнить? Где их барьер? Где их предел? значит В исходной методологии Agile есть конкретный метод оценки, мы его не используем, потому что сложно заходит. Практика показала, что Через 2-3 недели команда привыкает к конкретному объему и уже сама легко ориентируется в тех вещах, которые успевает за неделю сделать, не успевает. Главное правило. На первую неделю возьмите малый объем задач, чтобы обеспечить маленькую победоносную войну для своей команды, чтобы она увидела, что да, мы использовали новый подход, сфокусировались на конкретном объеме и добились результата. Эта доска — это конвейер реализации задач, где карточка путешествует от недельного плана, рывка на неделю через сегодня в работе, и в конце концов доходит до готова. Это упражнение мы сейчас уже делать не будем. Вы сможете подойти к нашему стенду, и мы поиграем с вами в эту игру выгрузка ваших задач в электронную систему. Мы говорили, что нельзя в голове держать. Вот куда их нужно выгружать. Итак, вот мы научились выгружать идеальные задачи на идеальную доску. Прекрасно. У команды есть конкретный визуальный объем на неделю. Команда может показывать тот объем, который выполняет на день, и сразу же складывать карточки в готово, если они уже выполнены. Но есть один момент. Пройдет неделя, и вся эта картина стухнет, потому что рутина, текучка, входячка, ритм отвлекает нас от этой идеальной картины. Поэтому каждую неделю в конкретное время, например, пятница 12.00, команда садится, и определяет конкретный набор карточек из единого списка, который нужно перенести в рывок на неделю. Если вы будете пропускать это планирование, двигать его по календарю то вправо, то влево, относиться к нему несерьезно, не готовиться заранее, ритма не получится. И с рутиной вы не справитесь. Вы не сможете создать конкурента рутине, и рутина вас победит. Вы должны, вот собственно говоря, в чем ограничение системной работы. Почему это не волшебная таблетка? Нужно научить себя фокусироваться каждую неделю. И вот мы научили. Но про карту проектов я не буду сейчас рассказывать. Коллеги, это сложная тема. Она показывает, как организовать работу команды не над одним направлением, а сразу же над несколькими направлениями. Мы используем для этого специальную колонку карта проектов в доске Kanban и используем связанные задачи для того, чтобы визуализировать эту связку. К стенду подходите. Это ну, сложная проектная тема. Мы покажем, вам, как устав проекта выглядит, как декомпозиция работает. Сейчас мы за 10 минут этого не раскроем. Итак. Даже если мы научились каждую неделю фокусироваться на конкретном объеме задач, у нас идеальная доска, идеальные поручения, идеальное движение раз в неделю, рутина и тут не дремлет. Неделя прошла, ты сделал задачи. К сожалению, о задачах люди вспоминают обычно, если в пятницу планирования, то в четверг вечером. Для того, чтобы с этим справиться, есть еще один инструмент, мы сегодня уже о нем говорили, это утренняя фокусировка вместо кофе. Утренний брифинг – это ответ на три ключевых вопроса прямо в чате вашей команды. Сделал, планирую и мешает. Если ваш сотрудник не отвечает на эти вопросы каждое утро, если вы как руководитель не отвечаете на эти вопросы каждое утро, то жизнь ваша полна неопределенности, хаоса и нет никакой надежды получить удовольствие от результата своего труда. Это крайне важно.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 Совещание. Я вам уже говорил, что нельзя начинать совещание, если вы не определили ожидания. Вот, собственно говоря, три раздела, которые мы заполняем на каждой встрече, на каждом мозговом штурме, на каждом решении проблемы. Всего три раздела, ничего хитрого нет. Экономическое чудо уже стучится в вашей двери. Просто открываете документ, либо выводите его на проектор, либо у каждого на ноутбуке, на телефоне открываете этот документ в гаджете. В Google документе три раздела ожидания встречи, конкретные. Записи, черновики, что станет основой для будущего документа, который потом будут готовить участники этой встречи. И следующие шаги, конкретные поручения, которые нужно дать участникам этой встречи, чтобы потраченное наше время не прошло впустую. И все равно это не будет работать, если вы не продали команде идею системной работы. Что это значит? Вы как собственник, или как руководитель, или как старший специалист, вероятнее всего, мотивированы созидать. Потому что вы пришли в этот зал в поисках нового, у вас есть внутренний пассионарный призыв, вызов есть профессиональный. Вы хотите добиться результата. Не каждый в команде ту идею разделяет. Кто-то понимает, что этот мир ужасен, и никаких шансов добиться результата нет. Пока вы не показали команде, что мы больше не хотим находиться вот в этом болоте, в этой клаке, постоянных кассовых разрывов, постоянного поиска непонятно э, каких идей проектов, но хотим прийти к конкретному, понятному, светлому будущему из такого-то продукта, из, такого э, из такой-то технологии продаж, из такой-то системы управления. И для этого есть инструменты раз, два, три, которые нужно сейчас внедрить. Вот пока вы команде эту идею не продадите, э, команда не начнет это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 также я показал вам вначале, зачем мы здесь собрались. Я обещал вам касание с каждым инструментом. Ну и, конечно же, нашу встречу мы должны закончить следующими шагами, домашним заданием. Иначе зачем мы здесь собирались. Итак, домашнее задание. Продать команде идею ритма и визуализации. Начинайте с этого. Покажите, почему им это важно интересно нужно. Дальше. Внедрите самые простые инструменты ритма. Самые простые. Это брифинги и недельное планирование. Но очевидно, что если вы внедрили брифинги, вам нужен чат, в котором бы вы выписывали тексты в ответы перед голосовой встречей, иначе голосовая встреча будет затягиваться. И очевидно, раз уж вы внедрили недельное планирование, вам нужна доска задач. Подходите к нашему стенду, покажем, как в битриксе, в канбане использовать эти доски задач. И третий шаг, это уже более профессиональный шаг. Научитесь проводить мозговые штурмы ретроспективы не в блокноте, не на флипчарте, не на магнитной доске, а в электронных документах по предлагаемому нами шаблону. У вас будет презентация, вы сможете оттуда взять этот шаблон и пользоваться им регулярно. Итак, три шага, которые важно выполнить. Коллеги, я жду вас у нашего стенда, там мой коллега уже работает. Победителем нашего соревнования по формулам делегирования достанется тетрадка по системной работе. Это упражнение, которое позволяет внедрить на практике. Значит, и каждый еще может взять с нашего стенда вот такую помидорку. Кстати, стенд можно знать по помидорке. Это помидорка, это касание с нашим продуктом. Прочитайте, поймете, как этим пользоваться. А мы переходим к сессии вопросов. Илья, спасибо большое. Давайте поаплодируем. Очень интересный доклад. Я пока жду ваших предложений в мобильном предложении, а сейчас задам… А вот вопрос. я вижу вопрос, уже коллега хочет задать, да? Давайте. Значит... Есть ли книги у Ильи, спрашивают. А если нет, то надо написать, говорят. Спасибо за предложение. У нас есть описанные регламенты инструкции с видеороликами, с тестами. Моя команда пришла к выводу, что книга интересна, но она скорее про лирику. Мы обычно занимаемся внедрением, то есть мы не занимаемся обучением, мы сразу внедряем. У нас есть описанные инструкции и регламенты. Вот тетрадка, вот если говорить о книге, вот она. Но в ней нет ни одной истории про любовь. Возможно, что в перспективе мы напишем книгу про любовь, чтобы было интересно читать. А как нам получить? На стенде, там станет понятно, как получить. То есть мы эти тетрадки только дарим. На сайте, на, на сайте есть, да. На сайте, конечно, все это есть. Подходите на стенд, читайте на сайте. Какие у нас есть еще вопросы? Пожалуйста, Прошу. Да. Вопрос про, я повторю, просто не все слышат. Вопрос про то, как понять, затягиваем или не затягиваем длительность брифинга. Шикарный вопрос, крайне важный для внедрения системной работы. Коллеги, первое, почему нельзя затягивать брифинги? Если брифинг больше 10 минут, команда перестает верить в брифинг. Она понимает, так, понятно, опять надо садиться, сейчас будем полтора часа сидеть, из пустого в порожнее переливать. Это первое, то есть нельзя затягивать брифинг дальше. Критерий такой, на брифинге нельзя принимать решения. На брифинге нужно только согласовывать приоритеты.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 Нужно ждать обратной связи, то есть сидим, и ждем. Я прочитал. Коллеги, есть обратная связь. Значит, обратная связь только в естественном порядке дается. Значит, если нужно скорректировать, вы можете показать, давай это выше по приоритету, это ниже по приоритету. Но если нужно в рамках обратной связи скорректировать поведение, скорректировать результат, выносите на отдельную встречу. На брифинге нельзя обсуждать, иначе потеряется доверие. Да, пожалуйста. Если Значит, я не 24-й, не 48, Я расскажу. Как я расскажу. Значит, вот эта вот бумажка, эта бумажка. на ней есть доступ к нашему базовому, самому простому продукту. Он включает в себя и тетрадку, и координатора, который вас за ручку по тетрадке проведет. Мы это предусмотрели. Это на стенде можно получить? На стенде, да, на стенде все это есть. Есть у нас? Вот еще вопрос. Прошу.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 То есть у вас есть честный механизм договоренности не серии. Делайте, делайте, делайте, вот еще вам задачка. Ложечку на дорожечку. Нет, вы можете честно договориться, эти убрать, а эти добавить. Когда у вас 50 красных задач в таблице, этого не сделать. А когда у вас на рывке всего 15 задач, очень понятно, какие будут уничтожены, а какие взамен на них появятся. Давайте два последних вопроса. Вот здесь молодой человек руку тянул. Это, это профессиональный вопрос, Давайте я отвечу я по, коротко. Значит, э, э, если команда большая, нужно ли их разделить на разные брифинги или всех вместе в кучу согнать? Значит, для того, чтобы ответить, я введу определение. Команда. Команда это те, кто пересекаются ежедневно при подготовке общего недельного результата. На брифингах должны объединяться только команды, те, кто пересекаются ежедневно при подготовке общего результата. Если мы загнали хотя бы кого-то, кто не пересекается, ему будет скучно, он будет не верить, он будет всем в курилке говорить, что это хрень. И это работать не будет. Есть еще одно определение, группа. Это те, кто выполняют однотипные задачи с едиными показателями, но не пересекаются при результате. У них брифинги проходят, но по другой схеме, по цифрам, а не по задачам. Но это еще более профессиональный вопрос. Спасибо. И последний вопрос. Вот там молодой человек у нас. Хороший вопрос. То есть команда уже готова к онлайну, но психологически неудобно, нужно глаза видеть. Значит, Мы делаем это вообще очень просто. Мы берем и часть команд распределяем по городам. Выхода нет. И все должны сидеть с гарнитурой перед компьютером, потому что часть команды по городам, значит, все сидят с гарнитурой перед компьютером. Я вообще за такой подход. Я считаю, что вживую нужно встречаться для тимбилдинга. А работать нужно только онлайн, иначе отвлекаешься. Но если вы к этому еще не готовы, если вы не готовы с гарнитурой сесть перед компьютером и распределить часть команды, чтобы быть вынужденными в онлайн-работе, садите одного за компьютер и проектор, а все вокруг него становитесь. Один пишет, но все видят, что он пишет. И причем этот один — это не секретарша, который не отвечает за результат, который все равно что написать, а это человек уровня тимлида. Ответил? Спасибо. Я, я тоже задам небольшой вопрос. А как вот вдруг кто-нибудь сейчас из нас соберется внедрить себе такую систему и можно ли нам это делать самостоятельно? И как нам, быть, как нам потом измерить, что у нас получилось, как узнать результаты, проверить их точнее, какие результаты должны быть?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 Спасибо большое, Илья. Ну что ж, давайте поблагодарим Илью за замечательный доклад. Илья еще здесь, можно будет подходить к нему задавать вопросы. Коллеги, спасибо. Вместе победим. Ура.